Всем привет друзья! Барселона уверенно побеждает Валейдолит на домашнем стадионе, Левандовский делает дубль, Бальде полноценно меняет Альбу, Кунде дебютирует в основе, ну а Роберто постепенно возвращает свою форму. Сегодня говорим о матче Барселона-Валейдолит и о том, как соперник играл без какого-либо плана. В общем, поехали! Так, стартовый состав Барселоны очень даже боевой. Вернулся Бускетс, в прошлом матче он не играл, потому что получил красную. Наконец-то завершили эту регистрацию с Кунде, и он сразу же вышел играть правого защитника, потому что Арауха уже надоело играть с краю, ему нужно играть в центре. А Кунде справа, это все-таки получше, чем Арауха. В атаке тоже боевая тройка, это Рафиния, Дембеле и Ливандовски. Спустя 10 минут после начала матча, стало понятно, как будут развиваться события. Барселона атаковала, Барселона прессинговала, постоянно работала с мячом, работала без мяча, а вот Валидолит к сожалению на протяжении всего матча ничего не мог показать. Причем это не была игра вторым номером, это было непонятно что, ни рыба, ни мясо. Они пытались обороняться, но оставлять столько свободных зон это очень опасно. Барселоне оставалось только воспользоваться такими возможностями, что в принципе они и сделали. Первый гол пришел на 24-й минуте. Рафиния отдает красивую голевую передачу, оборона Валидолида ничего не понимает, не закрывает самого опасного игрока в Барселоне и Ливандовский реализует свой момент. Здесь хотелось бы отметить Рафинию, которая отдал шикарную передачу. Я говорил, что Рафиния все-таки тот игрок, который подходит Барселоне. Он влился в коллектив, играет на достаточно хорошем уровне. Причем играет красиво и за этим конечно же интересно смотреть. Видит поле, не передерживает мяч. что очень важно. Надеюсь, что Рафиния продолжит в том же направлении. Ну а второй гол тоже пришел с правого фланга. На этот раз голевую отдал Дембеле. Они поменялись местами с Рафинией, и до этого Усман слева выглядел как-то не очень. А вот как только перешел направо, игра наладилась. Дембеле без какого-то давления спокойно сместился в центр, отдал на свободного Педри и тот уже забил. Валидолит в этом матче был очень плох. Ни одного игрока в опорной зоне Петри подключился и забил. Вот такой вот первый тайм. Во втором тайме ничего не поменялось. Барселона по-прежнему была с мячом, она по-прежнему пассинговала и атаковала. Ну а Валейдолит по-прежнему был без мяча, а когда мяч был в ногах, то была пустота. Хави сделал парочку замен, выпустил Фати, Де Йонга и Роберта. Дембелес снова спокойно пробежался справа, отдал на Роберта, а тот то ли ударить хотел, то ли отдать передачу. Но, в общем, было красиво, и Ливандовский делает дубль. Под конец Левандовский мог сделать даже хитрик, но он попал в перекладе а забил всеми любимой Серхио Роберто. На самом деле, Роберто в последних матчах выглядел неплохо. Как игрок ротации, он очень даже хорош. Вот кто меня еще порадовал, так это Бальде. Он хорош в обороне, он мало ошибается, не выпадает из игры. Он постоянно подключается в атаку, да и в целом очень активен. С таким темпом он, возможно, даже заменит Альбу.